С чем может быть связано отсутствие силы, энергии на осуществление магических действий и как вернуть энергию? А, ну судя по тому, что, о чем спрашивает Макс, речь идет о том, что наблюдается некая, некий отток силы, пропажа силы или обесточенность, что не хватает на магические действия. Причин тому может быть несколько. Давайте попробуем с этим разобраться, поскольку я думаю, что этот вопрос или коснется или рано или поздно, или уже имел место в вашей жизни. Так бывает, это правда, так бывает. Причин тому несколько, но их условно можно разделить на две категории, внешние и внутренние. Внутренние причины связаны с некой блокировкой внутри сознания, которая не, да, не дает возможности пропускать некие потоки сил, на которых собственно говоря и строится магическая дисциплина. Внешние это ситуация, когда эти потоки блокируются намеренно или по причине какого-либо э, фатального фатальной ситуации во внешнем мире, которая точно также может воздействовать на сознание. Давайте попробуем с этим разобраться. Хорошо, мы будем видеть и понимать этот вопрос, если мы вспомним строение сознания человека, строение его тонких тел. Как вы знаете, у человека есть семь тонких тел: физическое тело, эфирное и астральное. Занимаются тем, что аккумулируют и перерабатывают энергию. Энергию, которую человек берет, как от внешнего мира, так и от внутренних источников. Верхние тела, атмическая, будхиальное и каузальная, в большей степени информационные и формируют в себе пакеты знаний, каким образом эту энергию надо употреблять. Ментальное тело, находящееся посередке между ними, такой буфер, прокладка, некая карта, которая, как бы описывает нам территорию, является посредником между первыми и вторыми. Следовательно, понимая это, мы можем задать себе вопрос, на каком из уровней произошла блокировка? И вот это надо не только понимать, но и чувствовать. Почему? Потому что если блокировка произошла на энергетических уровнях, значит случилось что-то с генератором энергии, либо с физическим телом, либо с эфирным телом, либо с астральным. Если блокировка произошла на верхних уровнях, значит что-то случилось с информационными слоями. В последнем случае это может быть некая информация, которая блокирует другую информацию и не дает возможности брать энергию из внешнего мира. Потому что магический закон говорит, что чем более э, информационно наполненные верхние слои сознания, тем большее количество энергии они имеют возможность подтянуть из окружающего мира одномоментно. То есть для развитого магического сознания нет проблемы взять энергию из любого источника. Заблокировался один, берем с другого, заблокировался другой, берем из третьего. Потому что внутри есть некий генератор, который перерабатывает один вид энергии в другой. И всегда ее будет достаточно, и того качества, которое нужно. Следовательно, что-то случилось, очевидно, с информационными слоями сознания, раз они перестали выполнять эту самую функцию. Но также проблема может случиться и с энергетическими слоями сознания, а именно сломался тот самый генератор, который перерабатывает ну, один вид энергии в другой. Следовательно, чтобы понять, куда делать энергия и почему не хватает энергии на проведение магических операций, надо перво-наперво найти источник проблем. Это происходит либо собственной внутренней диагностикой, тот, кто занимается магическими практиками может, прислушиваясь к своим ощущениям, задавая себе вопросы, формируя некий Целостный объем памяти, который подсказывает, что произошло накануне, с какого момента мы почувствовали отток энергетический, что тому способствовало, может быть, мы встретились с кем-то, может быть, поговорили не так, может, элементарно съели что-то плохое, тоже влияет. То есть таким образом докопаться до источника. Для этого надо медленно пройти по всем тонким телам и прислушаться к себе, посмотреть где ощущается блокировка, где ощущается обесточенность. Вы, выяснив уровень, начинать изучать причину. Ничто никогда не пропадает, ровно как и не появляется без причины, всему есть причина. Закон причины и следствия это святейший магический закон, в который мы все веруем абсолютно. И должна быть причина. Просто эта причина может быть неочевидная, она может быть невидимая. Поссорились с кем-то и вдруг произошел отток. Почему? Очевидно произошел какой-то пробой. А, возможно вы этот пробой пропустили, потому что от человека не ожидали подвоха. Возможно вы просто получили какую-то информацию, которая временно заблокировала в ментальном теле и в каузальном теле и может, может быть даже в будхиальном теле, заблокировала некие дополнительные источники. Это мы говорим о внутренних проблемах, потому что это в основном такие эффекты имеют отношение к внутреннему миру сознания, к внутреннему миру мага. Бывают также конечно же еще и внешние причины. Внешние причины случаются не так часто, но тем не менее их стоит упомянуть, потому что в общем-то энергетический мир, с которым мы питаемся, он достаточно стабилен и обладает всеми системами саморегуляции. Если конечно не возникает, Проблем, которые носят тотальный и фатальный характер. Извержение вулкана, наводнения, да, то есть какие-то определенные стихийные бедствия. Но это пр проблемы очевидные, и обычно во время стихийных бедствий магическое сознание не теряет энергию, а наоборот получает, приобретает, потому что это выбросы энергии. Но иногда бывает, что магическое сознание привыкло. И приспособилась работать на определенных энергетических частотах, например, на определенных частотах Земли. И вдруг с этими частотами начинает что-то меняться, ну, например, частоты Шумана вдруг пропадают или скачут. Сознание, не привык к такому, к таким перепадам, просто блокирует в этот момент энергию Земли. Опять же, это можно почувствовать по включенности первой чакры, по состоянию своего собственного витального ритма, то есть просто прислушаться и продиагностировать себя, продиагностировать землю, да, войти точкой внимания глубоко в землю и посмотреть, что происходит именно там, на, конкретно на этой частоте. Возможно, частоты меняются повсеместно и на той территории, на которой живет практик, они тоже меняются. Это тоже нужно почувствовать и если вы понимаете, что частоты, с которыми вы привыкли работать, являются обязательным условием, то есть ну, ну не может пока ваше сознание работать на других частотах, то тогда нужно просто идти полей линиям, идти по этим частотам, то есть мигрировать вместе со своим потоком сил. Такое тоже бывает. Бывает перекрывается информационный канал, верхняя подключка, верхний информационный канал теряется связь со своими богами, теряется связь со своим источником. Причина здесь также может быть как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя причина это ваша блокировка этого канала, а внешняя причина это внешние эгрегориальные войны или э, какие-то божественные катаклизмы. С этим справиться достаточно сложно, но тем не менее можно. Просто нужно приготовиться к тому, что некоторое время информационные потоки прекратятся. Не навсегда, но на определенное время. Вообще к таким перепадам надо относиться ну, как, как к простуде, как к вирусу, как к насморку, но ну, все бывает в этой жизни. Вот. и пока сознание мага живет в человеческом теле, оно в какой-то степени подвержено всем нюансам человеческого сознания. Отсюда вывод. Распознав, где идет проблема, нужно решать, соответственно, не исключая нивелирование источника проблем. Это может быть место просто перестало подходить вам место. Общий катаклизм, общая перестройка. Значит вам нужно найти другое место, найти то место, на котором вы энергию Земли, энергию и силу окружающую можете получать в том объеме, в котором вам необходимо. Это раз. Второе и самое простое. Пересмотрите режим питания. Возможно эти частоты, на которых работает Земля, вместе с вашим привычным рационом, вдруг перестали давать необходимый запас сил, потому что все-таки биологическое тело человека, оно накладывает свои определенные ограничения. Возможно, вам нужно почиститься, избавиться от шлаков, изменить режим. Там, были вегетарианцев становитесь мясоедом, были мясоедом становитесь вегетарианцем, ну как-то так. То есть прислушаться к себе, что хочет сейчас ваше тело? Вот чего он хочет? И э, следовать его, его, позывам, то есть не игнорировать их, не идти по привычке. Далее, вообще прислушаться к своим желаниям, можно через медитацию, можно просто в обычной жизни. Что вам не хватает, какие у вас появляются желания? Обычно астрал очень здорово это отображает. Вдруг хочется что-то почитать, что-то посмотреть, с кем-то поговорить, о чем-то подумать, выполнить какой-то определенный ритуал, вот просто вот до зарезу хочется, хочется там отнести дары духа место, хочется. То есть прислушаться к своим желаниям, ничего никогда не бывает пустячного. Далее информация. Ментальное тело может запросить какую-то дополнительную информацию, и здесь тоже нужно прислушаться к своим потребностям. Здесь ментальное тело играет на самом деле не последнюю роль, хотя в сознании оно является как бы символом отражения, символом зеркала. Но иногда бывает, что этот объем памяти оперативной переполнен. Ну например, вы пересытились какой-то информацией, и ваше сознание говорит, не могу больше, все уже, дай отдохнуть, уже больше сил нет. Ты вот все читаешь и читаешь Тубловодского, читаешь и читаешь того Кровуля, у меня уже все кипит, бурлит и пухнет вот, от этих авторов. Давай как-то немножко отойдем. Вполне вероятно, ментал может выдать ментальный стопор и заблокировать источники получения информации. А отсюда невозможность взять энергии из внешнего мира, энергии астрала, энергии эфирного плана, вот. и поэтому кажется, что ваше сознание, лишившись этих источников, становится в некотором смысле обесточенным. Поэтому здесь нужно подумать и прислушаться опять же к себе, какой информации просит сознание или от какой информации оно просит избавиться. Иногда бывает достаточно вы рассказать кому-то прочитанном, да, или просто написать в дневнике события своего, э, нескольких своих дней и глядишь, ты уже опустошился, ты уже как бы освободил себе э, пространство для новой информации и вроде бы как все и проходит. Это хорошие методы, которые в общем-то спасают спасают многих. А далее, возможно, вам нужно попасть в какое-то событие, чтобы просто перейти на другой временной поток или на другой событийный ряд. И здесь также, либо надо прислушаться к своим желаниям, а что вам хочется сделать и где вам хочется побывать в данный конкретный момент времени, или возможно вам хочется пройти через какие-то, например, ритуальные испытания, там не знаю, прыгнуть в замки немедленно, да, или в лес ходить, или э, нарушить какое-нибудь правило, да, пересечь границу не через погран заставу, а лесом. То есть ну, любыми способами да, пер перевести себя в другой режим э, событийности. И здесь тоже нужно также прислушаться к своим посылам, потому что в сознании мага никогда ничего не бывает просто так, все предназначены для работы или возможно вам а, хочется совершить какой-то опять же, какой-то ритуал, сделать какой-то обряд, а, это тоже имеет значение, то есть очень быть внимательным вот к этим странным импульсам желаний, странным импульсом потребностей. Посмотреть по сторонам, возможно вы внесли в дом или внесли в свое пространство некий элемент, некий артефакт, в котором есть определенные символы и эти символы являющиеся возможно каким-то эгрегориальным, эгрегориальным, эгрегориальной связью, эгрегориальным каналам, просто блокируют для вас в этот момент какие-то источники информации. Так очень бывает, когда часто бывает, когда вносится какая-нибудь ритуальная атрибутика, которая вам совершенно не по вашему каналу и канал просто закрывается, потому что рядом с этой атрибутикой им существовать не, не может. Особенно это касается там, языческих религий, авраонических религий, вот они друг с другом плохо сосуществуют. Или вы, возможно, получили какой-то подарок, какой-нибудь со смыслом подарок. Ну вот, посмотрите внимательно по сторонам, посмотрите на материально-предметный мир и почувствуйте, что из материально-предметного мира является неблагонадежной символикой для, для ваших каналов, для вашей, для вашей работы. Ну и конечно связь со своей силой, можно через медитацию просто задать запрос своей силе и попробовать через медитацию получить информацию в чем, в чем проблема, в чем случилась проблема и что вам нужно сделать, чтобы эту проблему нивелировать. В любом случае не пугайтесь коллега, это бывает, не скажу часто, но бывает, да, никто мимо таких напастей не прошел. Каждый выбирает свои методы решения вопроса, кто-то начинает утяжелять себя, например, совершая какую-то физическую работу, потому что иногда бывает, что вымотанная физика, она перестает отвлекать на себя внимание, но это обычно помогает, когда человек очень зависит от собственного тела это может быть наоборот какое-то упрямство. Да? Не получается у меня ритуал, не получается у меня обряд, а все равно буду долбать до степи посинения, пока не получается. Тоже, кстати говоря, метод, хороший дятел любую дырку продолбает. Поэтому здесь, здесь смотрите сами, здесь у вас как бы, только, только от вас зависит. Каждый из нас должен хорошо понимать, что не всегда бывают режимы наибольшего благоприятствования. Мы живем в мире, в мире живом, в мире энергоинформационном, в нем происходит разное, особенно сейчас, в нем происходит всякое и никогда ничего не будет стабильно, в том числе и собственные каналы, собственные защиты, собственные контакты, собственная энергетика, все будет меняться, нужно просто быть очень гибким и пластичным, чувствовать перемены, понимать эти перемены, лавировать между переменами, подстраиваться в эти перемены, ну в общем быть, быть так сказать, не отставать как бы, от ритмов времени, не, не отставать от извилистости а, временных маршрутов, а держать руку на пульсе и всегда быть в контексте. Помните, что у вас своя задача, просто вы эту задачу реализовываете а, в этом, этом событийном поле.